Деловая, успешная, активная – это современная украинская женка. Утим у вырипадей мы так часто забываем про главное – наше здоровье. Страхование на здоров'я, здоровья – дуже розпопсюджены, явище за кордоном. Як виявляється, подібні програми нині існують і в Україні. Цю рубрику створено за підтримки компанії «Медлайф Україна. Отже, зараз я вже готова представити нашу гостя. Це Інна Белянська, член правління, директор департаменту індивідуальних продажів компанії MetLife. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Сьогодні пропоную поговорити на таку тему, як страхування жіночого здоров'я. Нещодавно я дізналася, що нині в Україні вже працюють, вже існують для цього спеціальні програми. Можете нам про них розповісти? Вы знаете, в мире существует достаточно много программ страхования на случай а, наступления критических заболеваний, онкозаболеваний у женщин. В Японии, например, такие программы составляют около 80% продаж а, для женщин. Я могу только рассказать, конечно же, об этой программе на примере компании MetLife. Полтора года назад наша компания представила специальную программу страхования жизни для женщин, направленную на защиту от наступления онкозаболеваний женских органов. Благодаря ей, каждая женщина в Украине теперь может себя финансово обеспечить на случай наступления данного заболевания. К сожалению, как констатируют врачи, сегодня онкозаболевания выходят на первые позиции. И если... Говорить о причинах женской смертности, то, к сожалению, смертность в результате рака именно женской репродуктивной системы э, занимает одно из первых мест. Статистика э, указывает на тот факт, что 40% женщин, которым диагностировано онкозаболевание, именно имеют проблемы с онкозаболеванием женской репродуктивной системы. Mm -hmm. Это 4 из 10 женщин с онкодиагнозом. Причем 20% приходится на рак э, молочной железы. 10% на рак матки и 10% приходится либо на рак шейки матки, либо на рак яичника. Как утверждают Национальный институт рака, по результатам 2015 года в Украине было только впервые диагностировано более 14 тысяч случаев заболеваний молочной железы. И ситуация, к сожалению, только ухудшается. И в зону риска попадают женщины старше 30 лет. На сегодня наша задача, конечно же, не напугать наших зрителей, а просто заставить их задуматься. Задуматься о себе и о заботе о своем здоровье. Так, действительно, статистика просто вражает. Але все-таки, если мы вернемся до программ страхования женского здоровья, в разе диагностирования онкозахворения, какие самые возможности, что сам отримают По программе страхования женского здоровья может быть застрахована женщина, в возрасте от 18 до 60 лет. А, покрытие распространяется на случаи диагностирования рака женских органов. А, наши женщины могут приобрести программу на один год, либо гораздо более длительный срок, что гораздо выгоднее, потому что в течение всего э, действия срока договора страхования она будет находиться под защитой компании Медлайф. В случае диагностирования рака женских органов наша клиентка получит сразу три выплаты. И каждая из этих выплат имеет свое целевое предназначение. Первая выплата нацелена на предоставление финансовых средств, которые будут направлены непосредственно на лечение, либо оперативное вмешательство. Поэтому здесь и сумма выплаты самая большая. И она варьируется от 100 тысяч гривен до 600 тысяч гривен единоразовой выплаты. Сумму выплаты определяет сама женщина в момент покупки программы страхования жизни. Ну и конечно же она зависит от суммы взноса, которую наша клиентка согласится вносить по данному договору страхования. Вторая выплата, это выплата, которая направлена на компенсацию затрат в тот момент, когда наша женщина находится на лечении в стационаре. И выплата это составляет от 100 до 600 гривен в день за каждый день пребывания в стационаре сроком до 30 дней. Но, как показывает практика, больше женщин и не находятся в стационаре. Если говорить о третьей выплате, то третья выплата больше идет э, как выплата на восстановление. Если нашей клиентке будет диагностирован э, такой страшный диагноз, то компания Мэтлайп ей в течение года, то есть 12 календарных месяцев, будет выплачивать ежемесячно сумму в размере от трех до тысяч гривен. Как вы понимаете, очень часто женщина вынуждена уйти с работы для того, чтобы лечиться да, от такого страшного э, э, заболевания. И эти деньги направлены на то, чтобы либо полностью, либо хотя бы частично компенсировать женщине утраченный доход. А чи правильно я вас зрозумела, что ось эти выплаты по страховой программе женского здоровья, жінка может вытрачать на властный рассуд? Да, вы абсолютно правы. А наша сумма выплаты не привязана к какому-либо медицинскому учреждению. И выбирая э, сумму покрытия, размер покрытия, женщина в принципе должна ориентироваться в первую очередь на себя и на тот уровень медицинского обеспечения, на который она рассчитывает или который она на данный момент получает. Ну, если мы дальше будем говорить про эти программы, все мы хорошо знаем, что ликовать онкозахворение – это достаточно дорого для каждой женщины, звичайно. А насколько доступны, я имею на виду, за вартостью эти программы страхования? В первую очередь, конечно же, цена зависит от суммы страхового покрытия, которое выбирает женщина в момент заключения договора страхования, как я уже об этом говорила. Во вторую очередь, конечно же, цена программы зависит от возраста женщины, потому что в разной возрастной категории существуют свои определенные риски заболеть тем или иным онкозаболеванием у женщин. Цена программы нашей составляет в среднем от 800 до трех с половиной 3500 в год что в пересчете на ежедневные расходы составляет около 2,5-10 гривен в день. Что, согласитесь, наверное, доступно практически каждой э, украинской женщине и, наверное, даже несопоставимо мало с нашими ежедневными э, расходами. Ну и наостанок хочу вас запитать, насколько такие программы уже сегодня користуються попитом, адже мы знаем, что в Украине пока что, на жаль, немає такой культуры, э, ну, как на Заходе, страховать себя вы совершенно правы, уровень финансовой грамотности в нашей стране находится на достаточно низком уровне. Тем не менее, мы видим рост интереса к нашим программам, что выражается ростом объема продаж. Ведь проблема женского рака – это проблема на слуху. Даже если вы или ваша семья не сталкивались лично с этой проблемой, то вы о ней слышали от круга вашего близкого общения. Чтобы не стать одним из случаев статистики, нашим женщинам нужно соблюдать всего два простых правила. Это медицинская профилактика. Это плановый осмотр у специалиста хотя бы один раз в год. Если вы находитесь в группе риска, о чем вам сообщит э, доктор, э, скорее всего, плановый осмотр вам придется проходить два раза в год. И это финансовая э, профилактика, страховая профилактика. Это покупка договора страхования, например, такого как женское здоровье. То есть необходимо быть предусмотрительной и ответственно относиться к себе и своему здоровью. Наши женщины очень часто думают о других, но забывают о себе. И ситуацию это нужно менять. В первую очередь нужно говорить самой собой, нужно говорить своей мамой, своей сестрой, своей дочерью, своей подругой. Как часто они, например, посещают тех же профильных специалистов, например, мамолога или гинеколога. У кого из них есть э, такие программы страхования? Вы знаете, я считаю, что в Украине женщины являются ее достоянием. И здоровье женщин, оно определяет здоровье нашей нации, в чем все мы с вами должны быть заинтересованы. И, конечно же, одним из таких советов может быть э, следующий. Чтобы женщина не осталась в будущем один на один со своей бедой, она сегодня уже должна встретиться один на один с Врачом и нашим финансовым консультантам Я очень дякую за то, что вы сегодня нашли время, заветали до нашей студии, спасибо за эту интересную информацию. А я напоминаю, эту рубрику створено за поддержкой компании MedLife Украина.